Значит, с 2013 года в Киевском районном суде города Харькова слушается дело по обвинению линьек Романа Викторовича по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Значит, Ставицкому Валерию Павловичу, то есть мне. Значит, 6 февраля 2013 года в помещении магазина 21 а 423 на торговом центре Барабашова, где Ленин Краман Викторович на тот момент работал продавцом швейных изделий, значит, он умышленно нанес мне телесные повреждения. Почему именно умышленно? Объясняю, ну, с моей точки зрения. Значит, на 6 февраля было назначена хозяйкой этого магазина, то есть частным предпринимателем землянка Наталья Александровна, у которой работал линник продавцом, ревизия, поскольку там возникли к линнику Роману Викторовичу вопросы по количеству товара. Мягко говоря, по документам была обнаружена недостача. На 6 февраля договорились прийти в магазин, сделать перепись товара, ну, по сути дела провести инвентаризацию. Значит, я и моя жена, землянка Татьяна Алексеевна, которая непосредственно присутствовала при этом, мы пришли где-то, ну, всем, наверное, начало 8. -го. Я открыл магазин, поскольку у меня есть допуск на открытие. Магазина. Мы вынесли манекены, которые там находились внутри, на улицу, расставили их в ряд между магазинами, вынесли там специальные тумбы, на которых эти манекены стоят, чтобы улучшить обзор товара с манекенами. Магазин мы освободили, то есть там площадка внутри территории магазина была свободной. Где-то примерно в 7.30, ну где-то около этого может, чуть раньше, позже. Значит, в магазин пришел ленник Роман Викторович. Поздоровался он, нет, я, честно говоря, уже не помню, уже три-три года прошло. Но вместо того, чтобы начать проводить инвентаризацию, он начал молча собирать свои личные вещи, которые находились в магазине. Ну, там какая-то одежда, обувь и, и еще что-то. То есть, ну... У меня создалось такое впечатление, что Линник от инвентаризации отказывается. И, честно говоря, если бы он ушел тихо и спокойно, значит, мы бы не стали поднимать никаких вопросов, поскольку он был сыном давней подруги моей жены, землянка Татьяны Алексеевны, которая уговорила его взять на работу к ее дочери, землянка Наталье Александровны. И лишних разборок и скандалов нам абсолютно не было, не было нужно. Линик несколько раз поднимался наверх на второй этаж по лестнице, то есть выносил там какие-то свои вещи. Ну, честно говоря, я за ним не следил, не наблюдал, я занимался тем, что менял вещи на витрине, которая была непосредственно в магазине. А землянка Татьяна Алексеевна меняла вещи на манекенах, которые были на улице. Это уже был февраль месяц, то есть для нас зимний сезон уже закончился, и мы зимнюю одежду на манекенах и на витрине меняли на, на весеннюю. Затем, когда я стоял спиной к фасаду ну, магазина, а там нужно сказать, что стекла вот примерно... Ну, Такие, как у вас, то есть там э, лухих стен нет, то есть э, передняя стенка магазина, она вся состоит из одних больших стекол. То есть там просмотр и очень-очень хороший. Я как-то боковым зрением увидел, что Линик подошел к двери, дождался, пока вышла э, землянка Татьяна Алексеевна с какой-то вещью с магазина, быстро закрыл, захлопнул дверь и закрыл на ключ изнутри. У него был свой ключ еще. Дело в том, что там система была такая, ключ был, был, врезной замок и еще три навесных замка сверху. То есть у него был ключ от внутренней двери. Затем он подошел ко мне, схватил меня за плечо, развернул к себе рывком и сильно ударил влево в левую или вправо. Ну, наверное, в, наверное в левую, кулаком правой руки в левую часть лица. Значит, я упал на пол, затем он меня поднял за куртку, таким вот образом, на мне была зимняя куртка, и нанес еще несколько ударов кулаком в лицо. Значит, я в упал на пол, затем он подошел и начал меня избивать и руками, и ногами. На Но какое-то время я потерял сознание. Когда я потом... Через какое-то время, ну, может, 10, может, 5 минут, трудно сказать, сейчас в данный момент оценить. Я поднялся, я увидел, что где-то на каком-то расстоянии линик стоит ко мне, недалеко от меня в магазине, дверь, дверь была закрыта. С той стороны стояла стеклянная двери, землянка Татьяна Алексеевна, что-то кричала и стучала за... Рядом с магазином находились люди, ну это же торговый центр, продавцы, то есть они в принципе это все видели, но сделать ничего не могли, поскольку дверь была закрыта изнутри. Значит, Линик подошел ко мне, ударил меня опять же, опять же в лицо, я опять упал на пол. И последнее, что я помню, значит, он занес тяжелый черный ботинок, и ударил им меня по голове. То есть я опять потерял сознание. Затем, когда через какое-то время при, пришел в себя, я видел, что линник стоит возле двери, он открывает дверь и выходит из магазина. Значит, в это время уже кто-то из окружающих обратился к охране, охрана позвонила, Городской отдел милиции, который находится на территории рынка, и где-то около 8-10, наверное, пришли два милиционера, опросили быстро меня и Линника. Линник заявил, что это я на него напал, а он защищался. Значит. Милиционеры попросили нас проследовать в городской отдел милиции, где я и Линник написали заявление. Ну, не заявление, а написали объяснение для начала. Линник в своем объяснении написал, что я напал на него, он, защищаясь, ударил меня только один раз и выбежал из магазина. Хотя фактически избиение продолжалось где-то, наверное, 10-15 минут. Значит, количество травм там было вполне достаточное. Вот здесь в документах указано, в частности, какие повреждения мне были нанесены, что подтверждает и судебно-медицинская экспертиза, и показания свидетелей. Землянка Татьяны Алексеевны и еще двух продавцов, которые торгуют в соседних магазинах. Значит, по моему заявлению киевским районным Отдела внутренних дел, тогда-то еще милиция была, было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений. Значит, после, после лечения, которое я проходил в дневном стационаре в 9-й поликлинике и в стационаре 25-й больницы, которая находится на ХТЗ, значит, я был... Вызван следователю и направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой значит, у меня имелись множественные ушибы и ссадины на лице, на голове, на руках, на теле и на ногах. То есть за один удар, как утверждает господин Линник, нанести такие повреждения ну, было практически невозможно. И даже то, что я мог там упасть, но я не мог себе нанести, сам, сам нанести себе такие повреждения на теле. И самое главное, что из этого, значит, у меня был ротационный подвывих первого шейного позвонка. То есть мне какое-то время пришлось ходить в воротники от шанса, было очень, кстати, это все малоприятно, и он до сих пор у меня этот подвывих остался. Потому что э, вправить его я попытался куда-то обратиться, но мне сказали, что если он меня сильно не беспокоит, то лучше этим этого не делать. Потому что хороших специалистов, которые это могут сделать, нет. Кстати, и вот это вот подтверждение, кроме судебно-медицинской экспертизы насчет вот именно ротационного подвига, значит, оно подтверждено и. Э, в Институте травматологии, и ортопедии имени Ситем Это что было понятно, именно как это все, все происходило. Значит, Линник в ходе следствия, он отказался давать пояснения ну, грубо говоря, свидетельствовать против себя. Значит, в деле есть заявление, где он письменно отказывается от очной ставки со мной и со свидетелем землянка Татьяны Алексеевны. Есть его письменное заявление, что он отказывается участвовать в следственном эксперименте и пишет, что поскольку он не носил к Ставицкому Валерию Павловичу, то есть мне, телесных повреждений средней тяжести. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 122 и дело передано в Киевский районный суд. Значит, Хочу просто обратить внимание, что в ходе досудебного расследования, которое проводилось в Киевском райотделе, Линник вину свою признавал только частично, фактически, ну, так как написано в объяснении, что он ударил меня только раз, значит, о том, что он нанес мне телесные повреждения средней части, он тоже не признавал, и свидетелей, которые бы подтвердили его невиновность, он не заявлял. На первом судебном заседании, которое, установочном заседании, которое проводил судья Зуб, значит, Линик тоже свою вину не признавал, признавал ее только частично, то есть в том объеме, как вот он написал в объяснении в городском отделе милиции, о том, что он ударил меня только-только один раз. На следующем судебном заседании значит, Линник Роман Викторович принес ходатайство от общественной организации «Народная инициатива» о том, что эта организация берет его на поруки, потом принес копию квитанции о том, что он по почте полностью возместил мне моральный и материальный ущерб ну, материальный ущерб это имеется ввиду копии чеков на медикаменты которые были потрачены на, на, на лечение и обратился к судье Зуб с ходатайством о том что с ходатайством закрыть уголовное дело против него и его передать на поруки общественной организации Значит, согласно закону 47 Уголовного кодекса, передать на пороки можно только того человека, который полностью осознал свою вину. Потом, как бы так сказать, он признал свою вину. И чистосердечно раскаялся. Но в ходе досудебного расследования линик вину свою не признавал, чистосердечного раскаяния с его стороны никакой не было. А вот в ходе этого судебного заседания, когда он принес ходатайство, значит, он стал передо мной извиняться уже в ходе судебного заседания. Значит, я возражал против передачи его на поруки. И с таким же возражением выступил прокурор Киевской прокуратуры ну, вер... значит, нас Мы подали, я и адвокат подали свои возражения письменные э, судье Зуб. Но на, след... на следующем судебном заседании значит, судья Зуб значит, своей ухвалой установил, что согласно обвинительного акта 06.02 приблизительно 8 часов Линик, находясь на, на торговом месте 21.4 на ТЦ Барабашова, навмисно в ходе конфликта с раннейшим знакомым Ставицким нанес ему декілька ударов руками и ногами, заподиявши остальному среднюю тяжести тяжкости телесного ускоржения. Так, в ходе судовому заседания обвиняемый Винник визнав вину в скоении ему криминального правопорушения, просил освободить его от від криминальной ответственности и закрыть криминальное производство. В связи с передачей его на поруку коллективы организации Харьковская областная громадская организация Народная инициатива, членом которой он є, При этом объяснил, что. Позавнив вымогу потерпелому Ставицкому, он також полностью вызнает, и уже переказал все кошты на его раку. Ну, далее написано, что я, как потерпевший, возражал против этого, Я так понимаю, в этом заседании он полностью признал свою вину, да? Да. И извинился перед вами? Да. И все возместит? Да. А почему вы возражали? А потому что я возражал, потому что не было чистосердечного раскаяния. Значит, человек в ходе досудебного следствия вину свою не признает. Значит, от очной ставки со мной со свидетелем землянки он отказывается заявляя, что он все будет доказывать в суде. И, и отказывается от проведения следственного эксперимента, своей рукой пишет о том, что он мне, Ставицкому, телесных повреждений средней тяжести не наносил. Ну подождите, вот в этом заседании он признает полностью всю свою вину, правильно? Или, да. или частично признает? Он признает свою вину. Полностью. Но дело в том, что не было судебного разбирательства по происходящему именно на, территории, на помещении магазина. То есть судебное заседание, заседание началось с того, что было зачитано его ходатайство передачи на поруки, потом было зачитано, по-моему, так, вот уже прошло три года, я уже, сейчас, говоря, уже не помню. Потом было зачитано возражение, мое возражение и возражение прокурора Киевской прокуратуры Рыштакова, который тоже возражал, потому что есть явное нарушение закона статьи 47. Нет чистосердечного признания. Нет. Он не раскаивался. То есть у него просто появился, появилась возможность избежать уголовного наказания вот таким вот образом. Хотя еще раз я настаиваю на том, что передача на поруке для линника не является реабилитирующим обстоятельством. Он все равно в течение года остается еще подным надзором. И если человек ни в чем не виноват, он должен был доказывать свою невиновность. Но он же этого не стал делать по каким-то каким обстоятельствам. Это во-первых. Во-вторых, вот это вот ходатайство, которое было представлено от общественной организации, оно, по крайней мере, на тот момент у моего адвоката вызвало очень большие сомнения, что Линик действительно был членом этой организации. И что действительно было это собрание, на котором члены этой общественной организации согласились принять его на поруки. Здесь вот все как раз вот Здесь описано, что были большие сомнения о том, что это вообще, вообще было, это было собрание этого коллектива. То есть, то ли Ленинг сам составлял это, это, значит, это ходатайство, то ли руководитель этой организации самостоятельно. То есть, ну, об этом же никто не знает, как это все выглядело на практике. В общем, согласно всего этого, Значит, судья ЗУД принял решение линника от уголовной ответственности освободить и передать его на пороки общественной организации. Я и прокуратура Киевская возражали против этого решения и подали апелляции в, Харьковский, в апелляционный суд Харьковской области, который своим решением 30.01.2014 -го -го -го года. Отменил решение суда первой инстанции и направил суд на дело на повторное рассмотрение, опять же, киевский суд в другом составе. Вот все документы. Я это все оставлю, это все можно будет почитать, это все Шануш, вот, все, все это Шаноша. Значит, по, по электронному распределению дело было, попало к судье Губской Яны Витальевны. И вот 24 ветня, это по-моему апреля 2014 -го года, значит, есть постановление суда о том, что, опять же, что 06-02, приблизительно около 8 часов линник, итак, мы еще на заподеение стоветскому ну, телесных ушкоджень. Описывается опять вот эта вот ситуация, которая там была. но ну, Опять же, значит, допытанный судом у заседания обвинуваченный линии свою виноватость в злочинного, перебаченную статью, часто первой статьи 122 Карного кодекса Украины, вызвал повести полностью, та пояснив, что действенно з'яснив злочин, який ему инкриминовано, назначено в иммунальном акте, обставины злочины не оспоривал, пояснив причины, та обставины скоинова». Так, «Пед час допыта в судовом заседании Линник пояснил, что он 06.02.13 в 8.00, действующий навмисно в торговельном месте 21.4.23 на ТЦ Барабашова у Харкове, в Харькове в ходе конфликта из раннейшей с Ставицким ВП, маячи умысел на западение ему телесных бочкожень и так далее, и так далее». И Линник после этого он вновь подал ходатайство о передаче его на поруки общественной организации. Значит, ходатайство было один в один, которое было у судьи Зуб, то есть с теми же ошибками, с теми же недочетами и самое главное, что общественная организация не не имеет права перебрать на поруки поскольку члены общественной организации как вот указано сейчас вот конкретно судья указала такое суд зазначает что коллектив предприятия установки организации утворить особые и... Який своей праце или на берут участие у его, её деятельности. Не утворить значимого коллектива члены громадского объединения. Суду не надо на данных про те, что линия первой прибывает с Харьковской областной громадской организацией «Народная инициатива в трудовых ведомств». Это был был вопрос. То есть получается, что судья Зуб, который принимал решение по в 2013 году, он это обстоятельство не учел. Далее. Значит, Линник подал апелляцию в областной суд на решение судьи Губской, и ему отказали. И нужно было дальше рассматривать Судебное дело уже в обычном порядке. То есть до этого все это дело рассматривалось в сокращенном варианте. То есть э, линник признается, рассказывает обстоятельства совершенного преступления, потом э, рассказывает мотивы, потом созна, признает свою вину, но при этом значит, э, невещественные доказательства э, они не, при, не, не рассматриваются. Но поскольку значит, линник... Э, Ему было отказано передача на поруке, значит, он настоял на том, чтобы дело рассматривали в полном объеме, то есть именно с привлечением свидетелей, с привлечением вещественных доказательств. И после этого заседания, после этого заседания, которое было 24 апреля, судья Губская фактически не смогла провести больше ни одного судебного результативного заседания. Потому что Линник э, начал писать. Э, Отводы на судью Губскую, стал писать отводы на судью, на судей, на судей, которые рассматривали отводы судью Губской». То есть Киевский суд занимался исключительно тем, что рассматривал заявление Линника. И кроме этого он начал писать жалобы на судью Губскую во всевозможные инстанции, вплоть до высшего коалиционного суда. Ну, с моей точки зрения, я так понимаю, что у судьи Яна Яны Витальевны просто сдали нервы и она написала заявление на самоотвод от этого дела. То есть это ни в коем случае не говорит о том, что линик добился. Дело передали другому суду, да? Его не передают дело. То есть дело, дело по электронному распределению, оно попало э, к судьи Диденко Сергею Аркадьевичу. Ну, и вот теперь получается, что это уже дело, по сути дела, рассматривается уже второй, второй год. Значит, были допрошены свидетели... Давайте перейдем вот к процессуальный процесс. Я да. поняла, что, что касается Вашего конфликта с Романом, что, что вот... Начиная вот с заседания, на котором вы присутствовали, что там было и так, что… что на каком заседании вот, имеется в виду? Вот последнее заседание, где мы присутствовали, вот, по материалу, который мы делали, Что вот, что вот какие у вас там вопросы, можете озвучить? Ну, дело в том, что могу просто сказать, дело в том, что последний раз Линник был на судебном заседании в марте месяце. Вот посчитайте, Линник лично присутствовал. В 2015 году? Да. Значит, это прошел апрель, май, июнь, июль, август, Хорошо, сентябрь, октябрь, заседание? ноябрь, и только 1 декабря, только 1 декабря его задержали. На и, и зас... заседании в марте какое было вынесено решение? Значит, были заслушаны свидетели, значит, там свидетели которых были на торговом центре, которые, кстати говоря... Давайте к решению, Хорошо, сразу, какое Еще было раз. решение суда? Какое было решение суда в марте по отношению, вот, когда, был, когда он последний раз был на процессе? Значит, там решения не было как такового. Значит, были заслушаны свидетели, и было назначено следующее заседание, на котором должны были начаться дебаты. На когда было назначено заседание? Ну, по-моему, на 25 марта. Не могу сейчас уже точно сказать, Нет. это уже... Он явился на следующее заседание? Вот как раз на это заседание он уже не явился. То есть начиная примерно, наверное, где-то с 25 марта, не могу сейчас точно сказать, я могу, только нужно мне посмотреть документы. Значит, начиная с 25 марта, то есть с того заседания, на который судья Диденко Сергей Аркадьевич назначил э, дебаты, значит, Линник не явился. Затем он начал подавать в канцелярию суда заявление на отвод судьи, Гиденко. Многочисленные заявления. То есть не успевали рассмотреть одно заявление, как тут же поступало другое заявление. И по сути дела, значит, вот в течение этих восьми месяцев ни одного судебного заседания не было. А его задержали. Нет, там вначале, нет, вначале, значит, ему... Начало, сначала ему назначили привод. Угу. То есть судья шел по закону. Он не нарушал закон. То есть есть определенные профессиональные действия, которые... Значит, сначала да, идет... Давайте вот по факту. Да, сказать. по факту. Ну вот есть, например, вот решение, э, вот есть даже решение 25, лютого, 25 февраля значит где указано, что линник судебное заседание 1102 1802 не являлся. Леонид что это так, смотрите, мы уже поняли, он не являлся на судебные дебаты, да. на судебные слушания. Да. Следующее заседание, на которое он явился, когда состоялось, какого числа? 1 декабря, правильно? Мы же с вами об этом говорили, да, правильно? Да. Вот. Как он попал на это заседание? Его задержали где-то? И... Вот этот Значит, его задержали. Дело в том, что почему его задержали? Я ж, значит, он пиш, он ссылается на то, что судья Еденко uh -huh. э, нарушал закон uh -huh. в том плане, что его его не имели права задерживать, его uh -huh. не имели права задерживать. Но дело в том, что вначале ж, вот есть решение о том, что ему назначен привод. Uh -huh. Все, мы поняли решение об этом есть. То нет, -то вы считаете, нет. что его имели права задержать? И нет. Суд, да? нет. Вначале то -то... привод идет. Потом уже идет задержание, а потом уже он был объявлен в розыск. Он был объявлен в розыск. Вот, 24-го 2015 -го года. Хорошо, его разыскали, нашли. И, доста и, до и, доставили, на и, и доставили в суд, да. Не, не это самое. Конкретно. Первого числа состоялось заседание суда, да. на котором вот. было вынесено решение вот, о чем? Дело в том, что его должны были разыскать и доставить в суд для вынесения решения о избрании меры пресечения, которое не было принято в ходе досудебного расследования. И вот 1, числа, 1 декабря ему было избрано мера пресечения содержание под стражей в сезон 27 сроком на 60 дней. Значит, следующее судебное заседание было назначено на 23 декабря. Значит, Оно не состоялось, поскольку без объяснения каких-либо причин не явился его адвокат. Следующее заседание, которое, вот на котором вы уже присутствовали, да, должно, должно было состояться 20 января, но оно тоже фактически не состоялось. Ну, она же была, правильно, может там Да, да, да. Оно тоже фактически не состоялось, поскольку отсутствовал его доктор. На этом послании ему... Мол... Продлили срок содержания под стражей. То есть вот э, дела вот, дело обстоит вот пример, примерно так. То есть дело застряло на стадии дебатов, которые должны были начаться еще в марте месяце. А вот уже... В марте месяце 2015 года я настаиваю. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы по процессуальному процессу судебного? Нет, у меня как раз вопрос. Вы считаете, что все? Я считаю, что да, все да, все происходило правильно, все происходило законно. Да, я обращался несколько раз с заявлениями с судье Диденко, это еще было там начиная, наверное, где-то ну, в марте месяце, в апреле уже не могу сказать, о том, чтобы Линника разыскали, задержали и поместили под стражу для того, чтобы как-то сдвинуть вот этот вот судебный процесс. Но мне судья в этом отказывал, то есть он вначале, значит, назначал привод, потом, э, потом Слушай, задержали. Но в итоге это Ваша просьба была удовлетворена, правда, Ваше да. А, сколько? а прошло три года с момента? Фактически прошло три года с момента совершенного преступления. Дело в том, что и исковая давность по этому преступлению 6 лет. Если Линик еще протянет вот этого дела три года, то есть в 2019 году это дело автоматически его закрыт.